Всем привет! Вы смотрите канал Форума Свободной России в студии Дмитрий Семенов. Ровно 22 года исполнилось в этом месяце со взрыва живых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. Это была серия террористических актов, в результате которых погибли более 300 человек, и ранения получили более 1700. Много различных загадок и было вокруг всей этой истории много интересных деталей и фактов вскрывалось со временем. И вот вопреки официальной Версия о причастности ко всему этому а, чеченских боевиков появилась и альтернативная версия, которую доказывали историк Юрий Фельштинский, политолог Андрей Пиантковский и бывший сотрудник ФСБ а, в 2006 году, отравленный полонием в Лондоне Александр Литвиненко. И вот об этом, именно о тех событиях 22-годичной давности мы сегодня и будем говорить, собственно, со вдовой Александра Литвиненко, со автором книги «ФСБ взрывает Россию» Мариной Литвиненко. Марина, добрый день. Добрый день, спасибо большое за приглашение. Да, Марина, вот вспоминая те события, да, вот вроде бы с одной стороны... Прошло 22 года, я вот вспоминаю себя в то время 9-летним ребенком, вспоминаю те страшные новостные выпуски, которые были в те дни, и всех новостных выпусков мы тогда ждали с большой тревогой. И вот спустя 22 года, что мы можем сказать? Это по-прежнему история, покрытая завесой тайной, или в принципе все об этом уже понятно, и имеющие как бы уши, да, мозги и глаза, в принципе, сделает правильные выводы, сопоставив все имеющиеся факты? Это очень хорошо, что вы вспоминаете эти события. К сожалению, современная истории России у нас все время где-то за пределами интереса. Мы можем вспоминать э, Скуратова, мы можем вспоминать Ивана Грозного, но мы не говорим о том, что произошло в нашей реальной истории. Даже вы, будучи ребенком, помните то страшное время. Я тоже была тогда в Москве. Саша в этот момент сидел в тюрьме, в Лефортово. И даже находясь там, в Лефортово, он услышал звуки этого взрыва. И когда мы говорили об этом, и я рассказывала, что же на самом деле случилось, он был в шоке. Но он не был в тот момент а, на службе, и поэтому, естественно, он не мог знать всех подробностей. Но человек, который понимал, как эта система работает, и то, почему он сидел в тюрьме, он как раз понимал, как эта система начинает узурпировать власть, то, выйдя из тюрьмы и уже оказавшись а, в Англии, вы уже упомянули людей, занимающихся этим расследованием. Написали книгу, я даже с удовольствием ее еще раз покажу. Это называется «ФСБ взрывает Россию». Книга была запрещена сразу же практически после того, как она вышла, получила доступ. Люди получили доступ. Тираж был арестован, и ее включили в реестр запрещенных книг. Саша, Александр Литвиненко и Юрий Фельштинский пытались разобраться шаг за шагом в том, что не совпадало в тех моментах, как представители ФСБ, спецслужб, власти пытались объяснить, что же случилось на самом деле. И как раз эти несовпадения наводят на мысль, что что-то пытались закрыть, что-то пытались спрятать. И очень интересно, что в тот момент, когда вышла книга и были обвинены власти и спецслужбы в этих взрывах с целью приведения Путина к власти, а, многие говорили, этого не может быть, этого не может быть, потому что как же так, это же наши люди, как они могли бы а, а, так поступить, хотя опять же история не так давняя, когда Сталин убивал вообще миллионами людей только для того, чтобы удержать власть, почему-то для людей кажется невозможным повторением. И вот а, Сейчас, если вы опросите тех же самых людей, которые сомневались, они, наверное, уже поменяют свое мнение. Потому что за эти последние 20 лет так много изменилось, что то, что раньше казалось невозможным, стало реальностью. То, что мы сейчас имеем половину страны иностранных агентов, это факт. Это то, что в свое время говорилось о Советском Союзе, половина сидит, половина охраняет. И вот то, что сейчас осуществила, осуществила современная власть, это разделила резко страну на две части, две части, которые активно, можно сказать, ненавидят друг друга. И вот это я сам, я считаю, что это один из самых серьезных упреков этой власти, лично Путину, что он сейчас создал со страной. Я бы хотел бы сейчас, вот помимо того, что э, сказано в книге Саши, в принципе, она доступна, несмотря на то, что она запрещена. Можно найти выдержки и в э, сети, и э, в ютюбе. Я считаю, что люди интересующиеся, прочитают и сами для себя поймут, почему и Александр Литвиненко, и Юрий Ферштинский обвинили в этом власть. А вот давайте мы, чтобы, может быть, наших зрителей, кто еще не прочитал ее, как-то заинтересовать. Вот назовите самые, на ваш взгляд, вот ну, несколько таких прям весомых аргументов в пользу, собственно, версии, которая и заложена в обложке, да и в названии книги «ФСБ взрывает Россию». Наверное, это один из самых ярких случаев, который произошел в Рязани. Опять же, возвращаясь к тому страшному времени, в котором и вы оказались, и я, мы помним, что... Люди были до такой степени испуганы, что действительно было страшно идти спать. Никто не знал, что произойдет и в какой момент, и где. И я помню, как в нашем подъезде был вывешен лист дежурных, и каждую ночь кто-то должен был выходить и дежурить. И то же самое было не только в Москве, но и в других городах. И такие же дежурные оказались в городе Рязань, которые обнаружили, что какие-то непонятные люди привезли какие-то странные мешки и пытались их складировать у них в подвале. И вот только благодаря этой бдительности люди сумели предотвратить взрыв. То, что стало происходить дальше – и как это стало все пытаться имитировать, что это не был взрыв, что это вообще даже не был гексоген. Гексоген – это то взрывчатое вещество, которое было использовано в взрывах и в Москве, и в Волгодонске, и в Буйнакске. И то, что Патрушев на тот момент директор ФСБ, он сменил Владимира Путина на этом посту, с ухмылочкой говорил, да вы что, это просто вообще были учения. Но опять так, как они пытались это объяснить, выглядело больше, что они пытаются спрятать быстрее, если это правильно сказать, замылить вообще все то, что произошло. И это как раз рассказывается в этой книге с моментами несопоставления, вернее, несовпадения объяснений спецслужб с фактами, которые были реальными. Потом существует знаменитая программа, которую до сих пор можно найти на НТВ. Под журналист николаев делал эту программу где был приглашены и представители спецслужб ну трудно себе сейчас даже представить что тогда возможно было сделать такие программы и где точно так же человек я сейчас сразу не вспомню его фамилию был представитель о связи с общественностью фсб тряс мешком перед зрителями, участниками этой программы говорил, вот доказательства здесь, но мы вам их не покажем. И это как бы опять с усмешкой. Нет, это не было никаких э, вообще взрывов, предотвращения. Это была просто какая-то спецоперация, проверка граждан на бдительность. Поэтому половина людей чуть от обморка не умерли, а они проверяли, проверяли людей на бдительность. Вот, э, вот такие вот детали, э, Саша, как... Э, расследователь, как профессионал, Юрий Фельштинский, как историк, они вот такой ниточкой выстраивают это в книге «ФСБ взрывает Россию». Плюс очень много дополнительной информации, как спецслужба под руководством, ну, я даже не сказала бы руководство Путиным, потому что Путин очень мало, малый период времени возглавлял ФСБ, и все ему постоянно приписывают его роль как разведчик, как чекист. Мне кажется, это льстит Путину сказать, что он чекист и там разведчик, потому что это совершенно не об этом. Но те люди, которые эту систему выстроили, вот а, а, они как раз вот показаны в этой книге, кто, что и как. И я обращаю внимание людей на а, ту известную пресс-конференцию в 1998 году, почему Саша оказался в Лефортово, потому что за год до этого он выступил с разоблачением связей верховных верхушки ФСБ с преступностью, с коррупцией и то, что послужило как раз а, а, то, что его наказали таким образом и посадили в тюрьму. То, что тогда казалось удивительным, опять мы пришли к тому, что это обыденность, как люди сейчас садятся в тюрьму ни за что совершенно положенным обвинением. И вот это вот как раз а, вот то, что 22 года назад казалось нереальным, мы сейчас больше и больше понимаем, что это факт. И я бы даже сказала еще очень интересную для, для вас такую хронологию, страшную, наверное. Разобраться то, что случилось в России со взрывами домов, пытались, пыталась комиссия, специально организованная комиссия в Думе, которую возглавил Сергей Ковалев, вы непокойный. В эту комиссию входили такие люди, как Сергей Юшенков, Юрий Щекачихин, Михаил Трепашкин. Что случилось с этими людьми? Сергей Юшенков был убит выстрелом из пистолета в апреле 2003 года. Юрий Щекочихин умер от отравления в июле 2003 года. Михаил Трепашкин был арестован и посажен в тюрьму 22 октября 2003 года. Это была реальная зачистка. Можно сказать, что Юшенков был а, убит в конфликте какой-то партийной, пытались привязать Березовского к этой смерти. Рассматриваем эту версию. Щекочекин занимался расследованиями коррупции там, трех китов, то есть он наступил на болевые мозоли очень многим представителям спецслужб. Хорошо, согласимся. Михаил Трепашкин, который вышел на ту же пресс-конференцию с, а, с моим мужем Александром Литвиненко. Но опять же, все эти три человека занимались одним делом. Они пытались разобраться, что же на самом деле случилось в Москве с взрывами домов. Все трое пострадали. И, кстати, тоже, да, сейчас с высоты нынешних времен это может показаться чудесами, но тогда действительно возможны были парламентские расследования. Вот та самая группа, о которой вы говорили. А удалось ли им что-то дополнительного и интересного такого накопать а, вопреки официальному следствию? Я думаю, наверное, им что-то удавалось, учитывая, что а, Михаил Трепашкин очень профессиональный человек, и несмотря на то, что когда у него была угроза ареста, было понятно, что его посадят, и могли быть серьезные последствия, он отказался уезжать. Он вот тот нормальный, условно, патриот, когда говорят о людях, которые служат верой и правдой своему государству. И даже после того, как ему дали срок, и он отсидел два года и был освобожден, его опять арестовали. То есть еще раз на назидании, чтобы даже и не думал чтобы каким-то образом пытаться добиться правды. Я думаю, что это очень прямое указание на то, как власть пыталась закрыть максимально доступ к этой информации. И опять, даже сам год 2003, это заканчивается срок первого президентского срока Путина, и в 2004 году он уже вступает не безликая, Такое существо, которого никто не знал в девяносто девятом году, то есть абсолютно виртуально созданный лидер с минимальным рейтингом. И только благодаря вот этим всем фактам, когда началась Вторая Чеченская война, вдруг все почувствовали такую угрозу, опасность. И человек, вот он показывает, он их всех в сортире замочит. Он их всех сейчас же там э, выгонит э, из Москвы, как тут же Лужков подхватил эту песню. Мы сейчас в одночасье все чеченские семьи выгоним из Москвы. То есть уже создавался необходимый имидж защитника. Вот он защитник. И мы видим все эти 22 года. Нас пытаются защитить. От кого? От чеченской угрозы, от э, э, экстремистов. Нас от Запада пытают, от идеологии. Нас все время пытаются защитить. И опять же, 22 года назад этот имидж начал выстраиваться. А вот вспоминая хронологию тех событий, да, вот история как раз-таки с рязанским сахаром, о которой вы упомянули, это, собственно, та история, которая поставила, как бы, можно сказать, под угрозу эту спецоперацию. И вот я просто сейчас как бы, да, сам для себя, как бы, может быть, каких-то деталей не помню. Вот прекратились ли взрывы домов именно после той истории с рязанским сахаром? Да, абсолютно. Все взрывы домов прекратились, это раз. Во-вторых, было видно отсутствие какой-либо координации между спецслужбами, потому что Рушайло, возглавляющий, возглавляющий МВД, как раз доложил о, о том, что вот произошла успешная операция по, по предотвращению взрыва, и в тот же момент Патрушеву пришлось оправдываться, нет-нет-нет, никакого вообще взрыва не было. И можно сказать, что даже людей, которых а, должны были задержать, их не сумели задержать, там были двое, два мужчины и женщина, и им удалось скрыться, опять это могло быть только при помощи спецслужб. И вот это вот раскоординирование не... А, Понятно, что на тот момент еще никто не контролировал спецслужбы так, как и контролируется сейчас. И пытаясь эту информацию держать под очень серьезным контролем, я имею в виду ФСБ, они все равно не сумели справиться с операцией, как это получилось. Вы знаете, если просматривать, опять же, хронологию после взрывов домов, 1999 год, взятие заложников на Дубровке, в театре, освобождение заложников Беслане. Мы все время видим какую-то, а, не то чтобы не непрофессиональность, а какое-то страшное преступление, которое каждый раз совершается людьми, которые должны, наоборот, спасать и заложников, и, и людей, которые оказались в этой ситуации. И а, то, что произошло в 1999 году, я думаю, что все-таки и мой муж Александр Литвиненко, и Юрий Фельштинский правы в том, что они обвинили власти в подготовке и в проведении этих взрывов. Конечно же, скептики, которые говорят, а где же те приказы? Ну, поверьте мне, такие приказы не подписываются. И никогда не дается письменное на это указание. Во-вторых, мы поняли, что это делается руками чеченцев, или там, других людей. То есть последнее, опять же, преступление, если мы вернемся к убийству Бориса Немцова, то понятно, кто убивал, но кто дал заказ на это убийство? Кто убивал Анну Политковскую? И опять, кто дал заказ на это убийство? И то, что делают спецслужбы, подставляя и другие национальности, мы понимаем, как они манипулируют общественным сознанием. Вот смотрите, мы говорим там взрывы в Москве, Буйнакский и Волгодонске. Да? И вот с точки зрения логики террористов, а кто бы не стоял за этими взрывами, даже если действующие сотрудники ФСБ, они все равно террористы получаются. Понятно примерно, да, подборка городов. Буйнакск — это территория Северного Кавказа, Дагестан, да. Волгодонск — приграничная с Северным Кавказом, Москва — это столица. Но тут вдруг да. возникает Рязань. Вот на ваш взгляд, подборка городов, в которых э, спецслужбы проводили эти теракт, она хаотично производилась или в этом была какая-то логика? Ну, опять же, мы пытаемся понять логику этих людей, может быть, Саша бы ответил бы на это более профессионально, но, вы знаете, я пытаюсь найти это место в книге, может, я должна была лучше подготовиться, потому что была очень интересная проговорка, потому что, когда Жириновский выступал в парламенте, нет, не Жириновский, я ошибаюсь, Селезнев. Селезнев на тот момент он был а, главой, и он сказал, что а, предотвращены взрывы. А, По-моему, он тогда сказал Болгодонск или где, но это можно даже найти. То есть он как бы говорил о предотвращении взрыва, который еще не был. Вы понимаете, откуда могла возникнуть такая информация? То вот поэтому, знаете, здесь вот для людей, которые все-таки хотели бы для себя найти точное подтверждение фактов. Обратитесь к книге, потому что это степ-бай-степ, шаг за шагом. Объясняется, почему Юрий Фельстинский и Александр Литвиненко верят в эту версию. Ну, кстати, вот через два месяца исполнится ровно 15 лет со дня убийства да, путем отравления полонием Александра Литвиненко. Вот в связи с этим тоже бы хотелось об этом поговорить. Как вам кажется, Александр Литвиненко убрали вот именно за эту историю, за то, что говорил настолько неудобные вещи для Владимира Путина и сотрудников ФСБ именно о тех терактах? Ну, это одна из версий, которая рассматривалась в суде. В силу того, что это были публичные слушания, которые отличаются от обычного судебного заседания, где присутствуют обвиняемые, где присутствуют защитники обвиняемых. То есть это немножечко другой процесс, и здесь просто выкладывается вся расследовательская база. То, что было собрано в ходе расследования Скотланд-Ярдом, то, что было доказано учеными, которые проследили путь по лоне, то, что было доказано медиками это очень серьезное расследование, то э, версии, которые рассматривались, их было практически 10 разных версий. И одна из той версии была, это активная, активная на деятельность. Но возвращаясь к тому, как Саша сам определял, э, за что его могут наказать, и он как раз и говорил, меня накажут не за то, что я там критикую, и даже, наверное, не за то, что я все-таки сумел уйти, а за то, что я сумею осветить тот способ зарабатывания денег, которым эти люди живут. И мы действительно понимаем, к чему мы сейчас пришли. Алексей Навальный, говоря о том, что коррупция – это самое страшное, то, что происходит в России, и опять же многими критикуется. ну что коррупция, ну почему коррупция? Это другая форма коррупции. Это не та, которая действительно существует в каждой стране. Коррупция – это просто Система жизнедеятельности российского государства сейчас, которая отравляет не только российское государство, а все то, с чем касается российское государство. Это действительно токсично. И вот Саша, начиная свои разоблачения, он как раз и говорил о том, что та коррупционная система связи власти с преступностью, с бизнесом, с международными криминальными бандами, это настолько очень страшным для всех. Это могло стать одной из причин, может быть, веской, может быть, главной. Но даже он сам так говорил об этом. Вот на ваш взгляд, и, наверное, вот тут вы можете опираться на мнение Александра Литвиненко до его еще убийства, структура ФСБ в России, она в какой момент деградировала? Или она всегда была такой? Ведь Александр же наверняка шел туда работать не для того, чтобы бороться с оппозиционерами, со своими гражданами, а порой и взрывать их, да, а работать во благо безопасности страны. Но а, именно страны, не президента, не Владимира Путина, а страны и ее многонационального народа, как говорится в нашей Конституции, кстати, тоже уже переписанный неоднократно. Вы знаете, если сравнивать жизненный путь, если так громко сказать, Владимир Путин и Александр Литвиненко, то они очень отличаются. В каком смысле? Саша Литвиненко пошел в армию в 17 лет, и, в, и через год он поступил в военное училище. Он не шел в ФСБ или в спецслужбы как-то очень осознанно, он начинал с земли вот с самого начала, и отучившись пять лет в военном училище, он продолжил свою военную карьеру. И в а, тот, а, как бы сказать, ту организацию, которая уже не называлась КГБ, потому что это был 91 год, Саша пришел кадровым военным и начал заниматься работой в особо опасном экономическом преступлении. То есть это его было первое. Он никогда не сталкивался с а, работой, против инакомыслия, против диссидентов, хотя они проходили это образование. И я скажу, это было удивительно видеть их разговоры с Владимиром Буковским, который просто именитый диссидент, и Саша Литвиненко, который образовывался как человек, может быть, в будущем будет работать против диссидентов, опять же, но никогда этим не занимался. И вот это вот обмен этими знаниями, впечатлениями, это было просто необыкновенно. И вот как раз то, что Саша столкнулся буквально на, я думаю, что это было больше всего связано с Чеченской войной. То есть после 1994 -го года для Саши стали быть понятными очень многие вещи, которые э, были не так, как это написано, что эта система защищает государство, что вот это вот так ты должен следовать уставу. Если ты начинал следовать приказам, даже не уставу, а тех начальников, которые после 1994 -го года возглавляли ФСБ, были начальниками антитеррористического центра, борьбы с экономическими преступлениями. Саша понимал, ты идешь в разрез со всем то, что ты представляешь в этой жизни, добро и зло. И когда сейчас вот говорят о том, ну неужели у них в спецслужбах нет нормальных людей, которые вот понимают, что они идут, травят, что они идут, убивают. Вот на тот момент, когда был Саша, да, были такие люди. И я думаю, может быть, они остались сейчас. Но где-то к 2000 году стало понятно, что если ты закроешь рот, ты перестанешь видеть преступления, ты будешь очень успешным человеком. И поступление в Академию ФСБ, это стало настолько же престижно, как поступать в Институт международных отношений или еще куда-либо. Просто идут люди, совершенно не думая о том, что есть понятие «долг перед Родиной», а есть понятие, что ты открываешь колоссальные возможности и перспективы выстроить очень обеспеченную жизнь. — Возвращаясь к тем самым терактам, мне все-таки, мне кажется, да, субъективно, что властям а, все равно удалось продать свою версию. Вот я уверен, что если мы выйдем сейчас на улицы российских городов и будем хаотично у прохожих спрашивать о тех терактах, кто за ними стоит, они будут отвечать, ну, там, чеченские боевики, Хаттаб, Шамиль Басаев, Салман Радуев, но никак не ФСБ. Почему, на ваш взгляд, а, властям удалось продать свою версию? Или вы, может быть, не согласны с тем, что удалось им продать свою версию? Но на тот момент, во-первых, когда это все произошло, было достаточно свободное и телевидение, и доступ к информации был гораздо легче, чем сейчас, хотя сейчас есть интернет, которого не было в таком объеме раньше. И еще раз я сказала, что это был еще момент демократического какого-то последствия. Еще люди верили в то, что они живут в демократическом государстве, и это государство, хотя опять оно еще не было демократическим, но была вера, и что это демократическое государство таким образом будет убивать своих граждан, никто в это поверить не мог. С момента 2000 года мы имеем все больше и больше подконтрольное телевидение, в котором каждый день людям вливают в мозги такие вещи, от которых просто надо отруб берет. И у людей возникает, мне кажется, такой защитный рефлекс, я лучше поверю в это, потому что если я поверю в другое, это очень страшно. Поэтому мы видим вот эти постоянные опросы, где люди говорят о том, что Навальный иностранный агент, что а, эти медиа, которыми называют иностранные агенты, так им и надо. Я даже не думаю, что они в это верят. Они просто заставляют себя в это верить, потому что так безопаснее жить. Но если вы сравните количество людей, отвечающих на вопрос «взрывал» ли, ФСБ, Россию, тогда и сейчас, оно будет все-таки в пользу людей верующих. Да, спецслужбы могли это сделать. Увидим ли мы на нашем веку полноценное расследование тех событий, которые поставят все точки над «и», «и» понесут ли реальные виновные наказания? Ну, мы понимаете, вера — это такое чувство очень сложное, но а, без этого, наверное, трудно жить. Поэтому почему люди идут в религию? Потому что если они верят, им, им хотя бы есть за что держаться. У меня точно так же. Я верю в то, что хорошее должно случиться для России. И вот эти вот камни, фундамент новой России как раз и будут теми расследованиями, открывания всех этих секретных документов. Потому что только после этого ты можешь поверить, что ты живешь в свободной и безопасной стране. Не должно оставаться секретов. Да, Марин, спасибо большое. Остается мне только разделить вот эту вот вашу позитивную веру в хорошее, в хорошее будущее для России. Спасибо еще раз большое, что вышли к нам в эфир. Спасибо большое. До свидания. Гостем канала Форума Свободной России сегодня была вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко и автора книги «ФСБ взрывает Россия», точнее соавтора этой книги Марина Литвиненко. А я, Дмитрий Семенов, на этом с вами прощаюсь. До следующих выпусков.